А всем привет, с вами Макс Риск, на канале Риск Старт, как он Дона? У него как будто видны глаза. Ну ладно, мы сегодня будем качать ладно, фазе, на, Наша цель фазе. В общем-то, вот вам гадленный новичку. Когда вы заходите в игру, вам там высвечивается черный экран, то это знак нужно перезагрузить игру. Так что такое? Охотники, серия. Выберите персонажа Джейда. ЗБО, вот вам еще один хайд Разраб... разработчикам. потому вот можно привести. Охотники серии. Выберите персонажа джейд для игры за или против него. И зарабатываю бонусочки. Так, зайдем персонажем. Кто понял, то лайкос. А кто не знает, то давай покажу тебе. Так, я думаю, уже так понятно. Вот, у меня нет джейдал А в этом у нас типа, того баг в событии, да? Нужно за джейда сыграть. Так, у нас есть серебряные сунучок и бронзовые Подпишись на канал, поставь лайк. Так, баг упадает. Подпишись на канал, поставь лайк. Оли упадает. Подпишись на канал, поставь лайк. Ага. Ботинки. Богаль там скорости. Овощи у нас есть косточка, просто шедевр. Ух ты, -мо! <с> Учится его какие-то, наверное, слишком слабые игроки. Так, вот, бью. Ага. Потом посмотрим о, о клане. Потом посмотрим, как у месте. Это не мой к клан, но он очень активный. Я побуду немножко пару времени, когда мы сможем набирать.. людей на свой клан. Где-то уже. Ну, давайте хоть 200 то просто очень активный. Активен раз за нас. Так, помощь 33 на этой неделе. Помощь 93 на этой неделе. 74 на прошлой. 30 на прошлое Ух ты, я 74 сделал. <свистит> я нормальный. 230. Ух ты, А кто на последнем месте? Я где-то посерединке. <свистит> на последнем месте 2512 кубку. Копец, друзья, заходите на этот клан. Это не мой клан, но тут весело. Там я не отвечаю в чатике, потому что мне. Я занят мне интересно. Мне тут интересно еще другой канал. ссылка на канал Макс Риск в описании. Э, да, Макс Риск. Там выходит. Э, Забор не выходит, потому что скучно. Но зато есть что-то другое. И там есть э, рассказ о мультфильмах. Что-то интересное. очень нравится. Там можно посмотреть даже. Вот, блин мимо подожди а попал по мне еще думай все чувак ты узнал попал Ай, чувак, все все все все я пошел пошел пошел блин я ненавижу этих окул Став их тоже их ненавидишь снова вы добавили еще бы а? где слоны? слона забирать своим хоботом чем прикалывайся зубы Добавь слоны, который забирают тоже как Ларри. Ховатом. Ну или хоть добавь что-то другое. Блин, Никс, пошел вон. <с> Я снимаю, пошел. <с> Я ненавижу игру зуба. Ненавижу. Никс слишком быстрый. Или там фазе фин быстрый. Какой смысл игры? <с> Добавьте хоть слона большого такого, который сможет э, Финна вместе с Никсом защитить защитит нас. Это будет очень хорошо. Или добавьте босса. Будем есть такой ди классных Подожди, подожди. Понял. А я все понял. Ну блин. нет такой игры. Вот если было бы моя игра, я бы такой создал бы. Босса добавлю на центр. Слона, который будет помогать где там игроки которые обижают других там финны Никс часто всего и вы разработчики сделаете им по большему счету чтобы они их именно убивали блин тоже классная идея чтобы они не убивали обычных персонажей обычный персонаж это у нас кто никс нет он где-то редкий персонаж или даже легендарный персонаж зуба ну что ты сотворил Легендарный персонаж с начале игры. Джейд у нас тоже леган. Поэтому слон должен Джейда обижать. Вот Фином. Вот этого. Не Пинвином. он не должен бежать, потому что он редкий персонаж. Так, значит. Вот этого карлика. Как его-то. Летний Джейд. Минус летний Джейд. Вообще, кто у нас еще есть? Так, я не в курсе. Брюс, Брюс, у нас обычный персонаж, так что слон должен его не бить. Только разработчики делайте, чтобы слон должен всех убивать. Ну, батю ему пошел, иди сюда, сейчас я проучу. Слишком уж хитрый хитры. А? Никсов обязательно убивать, потому что не слишком быстрые. Так, Луси, она вроде бы в лесу калис, блин, знаете? Популярно стало избрать, потому что они слишком уж и сильны. Но все, это вам за то, что я мастер. Подождите. А, у меня косочка есть. У меня косочка есть. Да, слушай, ты пошел вон. Все, все, все, я пойду туда, зарегенерируюсь в вот это все. Офигеть, у меня косочка есть. Спасибо разработчикам, что создали косточку. Но, пожалуйста, делайте косочку, чтобы не давали финам и миксам. Не ну никс возможно. Слышь, ты да, да, да офигеть, никс. Никс ты борза, вот что я скажу. Разработчики вы создали какого-то монстра. Блин, снова за свое. Разработчики достали меня. Зачем? Куча Никсов в этой карте. Ограничение сделайте. Во, что он скажу. Охраничение по никсам. А то переборка стало. ты никс даст мне уже. Никсы, никсы. Где нормальные игроки? Где брюс? И а где брюсом? Разработчики, давайте хоть на бота брюсом. Так, это попал. Вот, мне не нравится территорий. Mới... Э -э, куда пошел? Мощный чувак, мощный. В общем, лев, как там говорят, пофиксили. Он теперь не легендарный персонаж. Не, ну как бы левом. блин, брюс. Не, куда агрессируешь? Можешь может отойти налево. Ну ты ешь прямо, так что держи препятствием. Сам сказал, сам сделал. тебе слышу что не, оборот поворот, поворот. я Тихо, тихо, тихо. Я мастер по фазе. Блин, бедный Брюс. Знаете, разработчики, сделайте слона, который будет оборонять Брюса, фазе или фазе или редкий персонаж. Давайте всех обычно будет оборонять, как я. Редкий персонаж. Никс у нас легендарный. Красавчики. Они везде просто убили. даже хп не могу ладно же хп опять что происходит а вот регенерация да зачем ти зачем косточка если есть такой регенерация я не знаю и короче ну, классно уже игра нравится но но но но ну, центр хорошо центр что куда пошел хорьки уходишь я не знаю так он тут он тут... А, он. А, -а, а. Но он уже не лехам. Так что им будет плохо, друзья, что мне скажу. А, фази с косточкой. Сильный персонаж. <гас> <гас> Блин, дали бы укол <гас> Ладно, это не важно. Да это нормальный наш пофиксили, все окей. Не вижу в нем учительства. Невозможно вижу. В общем, вот вам для разработчиков, для вас, когда там черный экран то снова перезагружаете телефончик. Хороший ролик, кстати, я его залью на канал. Может быть даже не типа может забанить за то, что мы там заливаем на других каналах да скоро типа это будет делать чаще есть линка который куча там спамит своих роликов я, я там кино конечно пожаловаться, хочу эксперимент сделаю там кучу куча раз четыре года назад там еще 443 повторно четыре года назад и повторные видео и повторные превьюшки я не знаю что ничего чуваком. и он больше не на ютюбе как я понял четыре года уже прошло он не в сети, он ничего там не заливал, сообщество там нету, не только там маленьких подписчиков, тысяч подписчиков не набирает. В общем, он маха для ютуберов. Никогда не клонируйте ролики, потому что вы не наберете подписчиков. У него где-то 35 подписчиков и тысячу видеороликов повторных, превьюшками, время. Это вообще просто. Не, ну если можно там копировать, только с монтажом, чтобы я знал. А, с монтажом. Ладно, хай будет. Всем спасибо просмотр. С вами был ум ⁇ Макс Риск. Я не знаю, это хорошие данные, нужно их как-то сохранить на будущее. потом не пересматривать это ролик. Я думаю, потом запомним, что нужно слона добавить в игру. Ну, я не разработчики игры, но хотелось бы создать свою игру. Так, что еще можно? Это вот она на будущее. Ну что, заходит сообщество, ладно уже. Неинтересно. Всем удачи и всем пока. Идио, бюсом. Разработчики, давайте будем найбот в Юсов. Не нравится дерево. Бущит чувак, мучит. В общем, Лев, как там говорят по фиксам, он теперь не нифига, персонаж.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 Вкусночка, если есть, то я не знаю, но это очень классно, но это не играет, но...